приветствую вас на канале Максима черепанова о городе краснодар сегодня мы посещаем прекрасный объект здесь есть одни из самых дешевых в городе трехкомнатных квартир именно в городе это не пригород это прописка города краснодар это у нас вот такой вот район и вон тот дом который находится у меня сзади там есть замечательная квартира 71 квадратный метр трехкомнатно небольшая не маленькая удобно Итак, трехкомнатная квартира 70 метров, два санузла раздельных, туалет и ванна, район 4 квадратных метров. С этой стороны комната небольшая, спаленка с выходом на балкон порядка 8,5 квадратных метров. Балконы остеклены. остекленные балконы такие, пойдемте дальше. Соседняя комната, здесь 10 квадратных метров, двухслойчатое окно достаточно большое, причитовая отделка очень хорошая, выводы интернета уже по, по каждой комнате разведены. Вот в таком виде квартира сдается, радиаторы отопления установлены. И здесь, в этой комнате, еще один выход на балкон, зона кухни 10 квадратных метров и зона комнаты 20,5 квадратных метров. Если есть желание, можно отсечь вот здесь вот поставить перегородку здесь будет еще одна спальня и большая кухня-гостиная порядка 20 квадратных метров то есть вот здесь выводы под коммуникации горячая-холодная вода свет можно сказать даже лоджия здесь 5 квадратных метров она такая достаточно большая уютная два окна можно брать выше этажом Вы видите из окна будет вот такой есть еще варианты, когда Поближе будет смотреть два двор. Вот такой вот комплекс. Рядом с комплексом находится школа. Стоимость этой квартиры 2 миллиона 770 тысяч рублей. Три лифта. Дом 24 этажа. Трехкомнатная квартира, 75 квадратных метров. Сразу входим здесь. Отдельная гардеробная комната. Можно перегородку убрать, будет шире коридор, но так уже отгорожено. Можно здесь еще установить шкаф или вешалку. А, здесь у нас кухня-гостиная с выходом на балкон. Есть выводы под коммуникации. Два окна ну, окно, и плюс еще балкон. Балкон с витражами. Идемте посмотрим. Обратим внимание на эту сторону. Вот такой вот витражный балкон. Это стенка несущая. Если есть желание, можем будет ее убрать. Вон электричка идет рядом, но абсолютно не слышно. Так вот. Здесь когда-то был элеватор. Центр города, Краснодар. На территории комплекса будет школа. Пойдемте в следующую комнату смотреть. Здесь у нас три комнаты, три спальни, либо две спальни и гостиная. Здесь спальня порядка 13,5 квадратных метров. Квадратно, удобно. Либо детскую сделать. Это у нас немножко побольше. Здесь уже 14 квадратных метров. Такая вот она большая. Здесь у нас ванная. Ванная 4 квадратных метра. Можно их, ее использовать именно как раз для этой зоны. И здесь еще одна комната. Из комнаты выходит балкон. Здесь гардеробная и собственная ванная комната именно в этой комнате. Ты и там достаточно большая ванна. И здесь и гардеробная, и ванная комната. Стоимость такой квартиры от 4800. И балкончик небольшой. Но в то же время уютненький. Здесь 2 квадратных метра. Можно еще раз говорю, вот эту вот стенку снести убрать. Она не несущая. И комнату увеличить, отеплив балкон. Пойдемте посмотрим, в каком виде сдается. Входная дверь. Сразу попадаем с вами в коридор. Здесь есть место под гардеробную. Коридорчик 11 квадратных метров. Но вот интересный, просторный. С этой стороны у нас кухня. У нас 12,5 квадратных метров. Будем в вместе месте с балконом. Клорка открывается, радиатор отопления будут установлены. Балкон 4 квадратных метра. Здесь санузел, в санузле 2 квадратных метра этот туалет и 4 квадратных метра ванна. Перегородка несущая можно объединить, будет большая, большой санузел, один вход можно будет заложить. Вот. Сюда комната, гостиная 14 квадратных метров, она такая квадратненькая, выводы электросети, подрозетники установлены, и здесь еще две спальни, вот эта спальня 17 квадратных метров, здесь два окна, вот одно угловое окно, очень интересная такая планировка квартир. Есть такие же квартиры, но, к сожалению, на другую сторону окна. Под окнами радиаторы. И еще одна спальня. Там 13 квадратных метров, а она квадратная. Итак, смотрим трехкомнатную квартиру, 80 квадратных метров У нее немножко другая планировка, у нее на две стороны дома а, Начнем с левой стороны У нас здесь первым делом санузел, санузел 2,5 квадратных метра Небольшой, ну, унитаз, умывальник Есть возможность, здесь кухня Кухня порядка 18 квадратных метров. Кухня-гостиная, такая, большое, трехсторчатое окно будет установлено. И выход на балкон, вот такой вот угловой, достаточно большой, Вместитель здесь порядка 6 квадратных метров. И вот он у нас, опять-таки, вид из окна достаточно хороший. И вот это вот все будет остеклено, и... Света будет много. В комнате. С балкона выход дополнительный. В еще одну комнату. Она 17 квадратных метров. Есть вход с коридора. Есть выход с балкона. Можно. Тоже большое. 200 300 окно будет установлено. Большой проем для окна. Светлая достаточно. Квартира. Это у нас южная сторона города. Вот. Рядом. Комната. 16 квадратных метров. Она поменьше предыдущей. Здесь прямо ванная комната. 4,5 квадратных метра. И еще одна спальня с угловым таким окошечком подеркер сделана. сделанная. Здесь еще меньше площадь. Где-то порядка 15 квадратных метров. Вид из окна. Сейчас дома вот сдадут. Вот здесь вот аллея. Вот туда вот достаточно расстояние, достаточно большое между домами. Хорошие видовые характеристики у этой квартиры. Такие квартиры стоят порядка 4,5 миллионов рублей. Трехкомнатная квартира, 55 квадратных метров. Сразу входим здесь в коридор. Коридор 10 квадратных метров. Он такой, вытянутый, длинный. С левой стороны комната 10 квадратных метров с балконом. Балкон не остеклен, но он длинный. Он еще занимает еще и кухню и еще одну комнату. Если что, его можно объединить, а комната будет выше. Эти стены несущие. Проходим сюда. Здесь кухня в чем преимущество этой квартиры, что вот эту вот перегородку можно убрать полностью, останется только короб, вот здесь вот, коммуникационный. А вот эта перегородка, вот эта, и кухня увеличится, и площадь у нее будет больше гораздо. Будет кухня-гостиная с выходом на балкон. Пойдемте дальше. Здесь место под хороший платиновый шкаф, шкаф купы. Потолки где-то порядка 2,70-2,80 прямо раздельный санузел. Вот здесь вот ванна, вот здесь вот туалет. В Туалете где-то порядка полутора квадратных метров, в ванне около трех с половиной квадратных метров. Перегородку можно убрать, она небольшая, да, несущая, можно убрать, можно оставить также. И здесь еще две спальни, одна спальня, вот такая небольшая. Все комнаты в чем плюс этой квартиры абсолютно все раздельные. Через кухню, через санузлы. Комната, вот эта самая большая, здесь 11 квадратных метров, с большим окном и видом отбор. Комплекс сдается, вот этот комплекс сдается в конце этого года, строятся еще дополнительно дома, квартиру вот такую, с ремонтом, под ключ можно купить за 2 миллиона 700 тысяч рублей.